Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесной". И сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог представится Володь, из Марин Марина да. Николаевна. Марина Николаевна. Вы работаете в Москве. Я работаю в Москве, да, в стационаре. И прям настоящий-настоящий врач-эндокринолог. Прям с дипломом. Я знаете, чего хотел сказать? Вот я сам пять лет назад, я уже рассказал вам, да, так сказать, обнаружил эту болезнь у себя. Вот. И всех смущает обычно, что я понял, что только у нас в России называют сахарный диабет, везде просто диабет. Uh -huh. вот. И все типа сахар нельзя. И люди очень мало понимают, что диабет вообще не от сахара, он от углеводов. Что там, где есть углеводы, там есть сахар. Uh -huh. Вот я прошел школу диабетиков. Вот что вы скажете? Нужно людям или не нужно? Мне, вот я понимаю, мне очень помогло. Я начал понимать, что я ем, когда я ем, как я ем, в каких количествах. И что это дает моему организму, сколько сахара я потребляю? Угу, угу. Ну, э, я не знаю, кого я удивлю, но вообще школа сахарного диабета считается очень много лет э, основным и ведущим методом терапии сахарного диабета. То есть если человек не берет на себя ответственность за свой образ жизни, у меня как эндокринолога ничего не получится. Я могу кол на голове обтесать и к своей рекомендации написать тома. Человек не будет это делать, потому что он не понимает, зачем. На школе сахарного диабета с диабетом учат жить, да, потому да. что это определенные условия. Ну, Говоря по-честному, по человека просто учат жить по рациональным правилам питания и движения. Вот и все. Потому что вся наша жизнь, к сожалению, нерациональна. И с точки зрения организма она нарушена. Вот он так не живет, как мы ему предлагаем. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Много сюда идет. Это и стрессы, это и урбанизация, это наша работа непрерывное Это изменения в сне. Так вот на школе сахарного диабета просто человека, как вот маленького ребенка, заново обучают ходить. Ему дают те знания, при помощи которых он может выстроить свое здоровье ну, на те рельсы поставить, на которых оно и должно быть. Угу. Я когда только заболел, да, когда нашли это заболевание, все начали советовать, ну, особенно с около, скажем так, медицинскими знаниями. Конечно. У нас, что не человек, особенно кто заболел, уже разбирается во всем. И вот, помню, мне сначала сказали, там, хлеб черный, можно есть, белый ни в коем случае. И там я только узнал на школе, что разницы никакой нет, что там 10-12 граммов углеводов, что в том хлебе, что в этом. И все измерение у нас идет вообще в хлебных единицах, mm -hmm. все меряется. Поэтому, когда садишься кушать, ты уже считаешь приблизительно, знаешь, сколько тебе инсулина надо, сколько всего. Mm -hmm. По фруктам, по овощам меня тоже учили сначала, типа красный нет, желтый цвет, это вот, ну, можно, нельзя... А зеленый это вот, вот вообще что, сколько хочешь, столько кушать. Mm -hmm. Когда прошел школу, заинтересовался на яблоках, посмотрел, оказывается, больше всего сахара в желтых яблоках. Mm -hmm. А зеленые с красными, они где-то очень, очень близки и очень равны. Ну вот откуда все эти верования берутся? Вот вы как врач уже консультируете много mm -hmm. людей. Ну, на самом деле, я бы тоже хотела знать тот первоисточник, который mm -hmm. все-таки это все запустил. Да, столько мифов есть. Ну, на самом деле, знаете как, иногда же бывает, вот срабатывает что-то. Вот верит человек в то, что кошка черная дорогу перебежит, обязательно что-нибудь... Mm. Вот у кого-то так случилось. Ну, все. То есть значит, это все уровни суеверий? Конечно. Конечно, безусловно. Если у кого-то вдруг ни с того ни с сего на глюкометре, например, после белого хлеба сахар был 12, а после черного он был 11, ну какой хлеб хуже? Ну, белый, конечно. То же самое с красным, белым, желтым. Но здесь это больше, скорее, мне кажется, в детстве. Красный действительно нельзя, желтый можно половинку, да, а зеленый можно всегда. Но действительно, мы знаем, например, сорт яблок Семиренко, который очень сладкий. И вообще, я, может быть, вас тоже удивлю, да, количество глюкозы в яблоках не отличается. А кислое оно или сладкое зависит от количества аскорбиновой кислоты, которая там содержится. Угу. Поэтому та же самая антоновка все равно повысит сахар, несмотря на то, что она кислая. И семиренка повысит сахар, несмотря на то, что оно сладкое, но зеленое. Поэтому разницы здесь нет абсолютно никакой. Более того, например, при инсулине, да, Вообще нет исключений продуктов. Вы можете есть вообще все. Хотите торты, хотите эклеры, хотите хлеб, хотите молоко, пейте. Будет зависеть только от того, насколько вы правильно посчитали те продукты, которые могут поднять сахар крови. И все. Ну, то есть хлебные единицы. И уже знаете, сколько подколоть вам. Совершенно выговорил. верно. Но Я просто оговорюсь сразу, что для диабета второго типа есть точно такое же правило. Мы не исключаем продукты. Угу. Но вот по хлебным единицам, людям с диабетом второго типа, смысл подсчитывать углеводов нет, они инсулин себе не колют. Uh -huh. А вот те, кто колет, да, смысл есть. И только в этом. Uh -huh. Потому что очень многие люди, получая, например, одну таблетку сахар снижающую, тоже uh -huh. портят себе жизнь, подсчитывая все время по хлебным единицам. Это не имеет никакого значения для них. Uh -huh. У них есть свои правила питания, и они просто рациональные, и больше ничего. Я не знаю, какой у вас самый распространенный вопрос был вот на школе. Вы же вели школу диабета, Да. Нет? Ну, тоже будет интересно послушать вас. Но вот когда я проходил, да, этот пять лет назад в Москве в 1-й лежал, вот, и самый интересующий вопрос всех был, причем женщины такие там, ну, крупные, понимаешь, что второй тип, там, мы с разными лежали, группа большая была, и самый вот всех интересовал вопрос, а газировку пить можно? Я не знаю, почему, вот почему это так важно, газировку? Может быть потому, что диабетики все равно много пьют, жажда вот эта вот постоянная? Ну, имелось в виду именно газированную сладкие, воду, а сладкие. именно сладкую газировку. А я потом расскажу, это... что ответил наш врач-то. Ясно. Ну, на самом деле, я тоже понимаю откуда вопрос, это как конфеты, можно есть конфеты, можно пить газировку, это из детства. Газировка лимонада, у меня тоже бротин самое любимое, да, но тем не менее. Ну, тем не менее, слушайте, при диабете первого типа я эту газировку могу посчитать и уколоть инсулин, у меня сахар не поднимется. Mm -hmm. И то мы не рекомендуем, потому что мы все равно не можем так этот механизм подстроить, чтобы сахар был идеальный, mm -hmm. все равно потом поднимется. А для людей, даже не при диабете, и вам, и мне, всем не надо пить газировку сладкую, не надо вот знаете, что вот врач сказал на школе нам? Сказал, есть газировки, которые без сахара, зеро. написано, у них написано без сахара. Говорит, пейте сколько хотите. Она не полезная, не вредная. Просто говорит, она ничего вам не дает. Там много Теори... калорий. Теоретически врач был прав. Потому что если э, такой механизм удовольствия вот настолько высок, что ну, я без газировки жить не могу, mm -hmm. да, ну для них зеро, пожалуйста. Да, это можно делать. Там сахарозаменители mm -hmm. есть. Если говорить о том, что она может как-то нарушить мою, ну, наверное, может лет через 25 там что-то произойдет, угу. да, только от большого количества сахарозаменителей. Но в исследованиях таких данных у нас нет. У нас нет данных, что сахарозаменители как-то вредят организму. Угу. Никаких. А почему вот эффект вот этих ну, булек, да, ну, вот этого газа, он нужен? Вот, прям, вот, я не знаю, у меня был период, просто вот газировка нужна была. Я не, сам не знал почему. Просто вода с газом. Иногда даже витамины вот эти покупал шипучие. Мужки, ну вот вечером, особенно, ну вот как будто сухо все. Попил с газировкой, все, тебе полегчало. Ну, это чисто психологический эффект. По крайней мере, был у вас. По большей части, конечно, это все равно идет из детства. Это, это э, уже говорит о получении человеком удовольствия. Угу. Это как вот есть любимый шоколад, есть газировка. Я, например, не могу сказать, что я встречала очень много людей, которые любят сладкую воду, именно вот газированную mm -hmm. сладкую воду. А вот в вашей практике много таких людей. Mm -hmm. по-разному. можем соединить две популяции, будет середина. У меня был большой вопрос. Я когда слушал всю эту школу, я не знаю, сколько у нас, 7 дней, что ли, или десять проходили. Mm -hmm. да. mm -hmm. вот. И у меня был один вопрос. Думаю, а как же лечились до того, как э, ну, изобрели сначала там свиной же инсулин был, да, из вот, как люди жили и без инсулина. И, и жили, умирали. И, очень, и умирали. Ну знаете, что от, интересно ответили? Сказали, что Буденный там 90 с лишним лет диабетик прожил. Еще кто-то высшие такие вот иначе, Много фамилий назвали. Я говорю, как же они жили то Ну, инсулина не было, ничего не было еще. Ну, говорит, водка. Ну, вариант. Сказали, просто они пили и закусывали. Я не к тому, что пропагандирую на нашем канале, потому что зрители могут не так понять. Но вот для меня это было шоком, думаю, как же так. Но потом рассказали, что алкоголь, там самое худшее, это пиво, больше всего сахара, потом вино. А вот... В... Дело не в этом. В водке там вообще нету. Дело не в этом. Но ну, алкоголь, конечно, это пагубная вещь. Да. Я не знаю, что происходило с Будённым, да, там, может быть, там, другие какие-то были... Нарушение и повреждения, но алкоголь сам по себе сахар не снижает. Но он блокирует да, вот возможности он блокирует. печени да, выбрасывать э, сахар в крови. Кстати, очень многие не знают, что печень тоже вырабатывает сахар. В он, более того, это склад для сахара. То есть она у нас там хранится. И вот когда этот человек без сахарного диабета, если он долго не ест и не потребляет углеводов достаточное количество, да, именно печень поддерживает mm -hmm. вот этот нормальный уровень сахара в крови. Так вот, если алкоголь блокирует этот способ, да, то у нас с вами в настоящее время, к сожалению, при диабете, есть очень большой риск упасть в так называемую гипогликемическую mm -hmm. кому. Гипогликемические состояния посталкогольные самые тяжелые и самые неприятные, потому что многие лекарства не будут действовать. Да, то есть как я могу помочь человеку, который потерял сознание на фоне алкоголя, это только ввести в вену сахар. Mm -hmm. А вот представьте себе, что такой человек, например, лежит где-то на улице. Mm -hmm. Я к нему подхожу, от него алкоголем пахнет. Я что подумала? Mm -hmm. Ну, пьяный, проспится mm -hmm. и все нормально. Я понятия не имею, Болеет он диабет, ну что с ним произошло. Поэтому с алкоголем надо быть очень аккуратным, крайне. Угу. И если, ну, есть такая ситуация, когда человек принимает алкоголь, особенно крепкий, он сначала должен поесть, причем именно те продукты, которые поднимут сахар в крови, угу. и только потом может выпить. Угу. Ну вот, как и говорили, что они очень хорошо кушали, закусывали, поэтому очень долго жили что, конечно, сначала шокирует. Ну, я думаю, что они не поэтому этому долго живут. Да? А как же тогда? Нет, это надо Будённого спросить, это тоже я не знаю. Ну, это как какие получится. У не были знаю, прав... ну, где, где он сейчас, в раю или в аду? У кого-то получится спросить, у кого-то нет. У кого-то нет. Поэтому я думаю, что мы с Будионом вообще оставим этот вопрос и будем жить по нашим правилам. Вот у нас Видите, вот с алкоголем мы уже достаточно много просто об этом знаем, mm -hmm. поэтому с алкоголем вопросов нет. Mm -hmm. Мне бы просто не хотелось, чтобы наша аудитория потом использовала способ буденного. Да, вот. да, мне тоже. Но вопрос я тоже тогда задал. Просто интересно было. Но вот инсулин-то недавно ну, относительно нашли, изобрели сначала такой свиной, потом сейчас все лучше и лучше. Да, да. И... Ну, вот если говорить о первом типе, там, где есть полное отсутствие инсулина в организме, то люди умирали. Uh -huh. Во-первых, их не кормили, им не давали те продукты, которые могут поднимать сахар в крови, они все равно умирали. Uh -huh. Они не доживали до взрослого uh -huh. возраста. Люди со вторым типом, там где таблетки, да, вот там, uh -huh. где мы сейчас лечим, ну там, конечно, полегче. Там uh -huh. Жизнь все-таки продолжалась. Некачественная, но тем не менее. Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня. Вот это правило четырех, как говорят, что диабетик всегда должен носить, вот как нам сказали, четыре вот этих пакетика сахара по 5 миллиграмм или маленький пакетик 200 грамм апельсинового сока лучше. Да. что если у тебя падает ты уже чувствуешь, диабетик сам знает начинается кружение, слабость, можно сознание потерять то нужны быстрые сахара которые сразу моментально впитаются. обязательно, это первое правило которое действительно учит на школе сахарного диабета вот мой учитель, который меня учила вести школу, она могла остановить моего пациента, которому я преподаю, uh -huh. и спросить: вот он идет, например, по коридору в туалет, Спрашивает, покажите мне, пожалуйста, быстрые углеводы, которые у вас есть про себе. Если uh, у него не было этих углеводов, выволочка потом была у меня. Uh -huh поэтому нас очень жестко натаскивали на это это очень важный момент это но есть какая-то реальная статистика, которая говорит, что действительно это помогло людям под вот знание, есть. кто носит с собой постоянный сахар или сок там конечно есть конечно есть то есть статистика все-таки есть у вас безусловно безусловно безусловно это один из важнейших наших вот ну, таких исследовательских моментов во-первых люди, которые грамотные и используют те правила, которые mm -hmm. они выучили, да, у них меньше диабетических ком, и у них меньше тяжелых гипогликемий, когда человек теряет сознание. Mm -hmm. Сама по себе тяжелая гипогликемия не так опасна, а вот травматизация, особенно если это человек пожилой, да, то да, безусловно, на этом фоне может быть инсульт, mm -hmm. на, на этом фоне может быть перелом, например, шейки бедра, Поэтому это, конечно, для пожилых особенно очень опасно. Спасибо. В следующий раз хотелось бы, знаете, о чем поговорить? О мифах сахарного диабета. Их столько. С удовольствием. Моя любимая тема. Да? Хорошо. Тогда, друзья, ждем вас в следующий раз Она на канале. У нас с нашим врачом-эндокринологом будет специальная программа по мифам сахарного диабета. Во что мы верим? А люди верят. Ох. Да. Вы, вы уже знаете, наверное, представляете, во что только люди не верят, да? да. Поэтому, друзья, до скорой встречи. Благослови всех Господь.